Куда инвестировать, чтобы был заработок? Идея по инвестициям. Всем привет, меня зовут Макс Рис. Куда инвестировать, чтобы был заработок? Идея для инвестиций. Э, вот, что я узнал, что есть еще новый способ инвестировать. Говорят, что лучше инвестируйте в себя. Например, инвестируйте... Можно, конечно, изучать бесплатно английский, но можно купить какой-то премиум чтобы было легче но ну, это такси так, так инвестировать можно в контент вот вы можете в контент инвестировать это когда вы снимаете видеоролики или пишите статью это как SEO-продвижение вот это называется инвестиции SEO-продвижение это на долгий срок эм... Инвестиция есть еще похожая тема на инвестицию. Она называется инвестиция, чтобы вы вас узнали, запомнили, и потом в будущем ага, все восполнить, теперь к вам А буду обращаться. Это похоже тоже как на инвестицию в контент, когда вы записываете какие-то видео э, или просто ставите сайты, вот куда инвестировать? инвестировать можно и в криптовалюту, и акции, и облигации. облигации нужно подписывать договоры, а, инвестиции в акции вам нужно, можно э, даже электронном виде именно в интернете именно найти например например инвестиции в дневник банки если вы не гражданин россии то и можно инвестировать в другом месте в другое приложение в фламаркете можете найти я могу записать ролик как с украины например найти куда инвестировать в акции только напомните в комментариях чтобы я точно вспомнил или я потом сам куда-нибудь вспомню. Вот, вы можете инвестировать в акции тоже. И инвестировать также в криптовалюты. Это поможет вам заработать. Это как по дополнительный доход. Если мы говорим, куда инвестировать, чтобы был пассивный доход, то в первую очередь нужно выбрать куда именно на долгий срок или же на ближний срок определиться и узнать эм, инвестировать на счет контента возможно я что еще не наговорил кстати вот я создал курс бесплатный эм, я ссылку в описании оставлю на него курс он будет переходить через угол аккаунт можно войти в него и все у вас есть безопасный доступ к гугл аккаунт видификацию включайте в настройках в принципе это самая лучшая видификация чтобы вас там не взломали и я думаю никогда не взломают такой безопасный сайт где я буду постить все вот там будет все правильно там также будут ролики чтоб вот, там на эту тему все об этом сказано ну и описание там будет огромное что такое трейдинг э, что такое акция куда инвестировать инвестиции в 2021 2022 2023 скоро же 2022 так что инвестиции акции облигации что это такое все об этом будет ссылка в описании заходите по всем ссылкам ну там не там уж много я обещаю, я только скину одну ссылку, обещаю Дал одну ссылку на инвестиции А остальные... Не, ну я могу скинуть там руль?